Ух ты, и снова я, Александр Кривола, печенек. ребятки. гибискус травянистый. Гибискус травянистый – это неприхотливое кустовое многолетнее растение, принадлежащее семейству мальвовых. Отличается высокой морозостойкостью и очень красивыми крупными цветами. Цветы достигают диаметра до 40 сантиметров. Получено это растение путем скрещивания нескольких американских сортов, за что и получило второе название гибискус гибридный. Корневая система гибискуса плотная и хорошо развитая, расположена на глубине 20-40 сантиметров. 20-40 сантиметров. Поэтому хорошо переносит засуху и не боится мороза. Листья крупные, широкие, темно или светло-зеленого цвета. Цветы у гибискуса травянистого, травянистого очень крупные. Достигает, я уже говорил, до 30-40 сантиметров в диаметре. Расцветка и количество лепестков могут быть разными. Стволов у гибискуса может быть несколько. Они очень высокие и крепкие, и могут достигать высоту до 3 метров. Морозы переносят морозы не переносят поэтому на зиму их полностью срезают ребятка гибискус тавянистый или гибискус гибридный часики мы называем эти часики ну Все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап Печенеги. Гибискус травянистый. Или гибискус гибридный. Пока-пока, ребята.